Я пришла на лужу, Я так мельком уже пробежала. Смотрела сегодня там шоколадный фонтан есть. Даже здесь ребку красную нашла. Но это, конечно, не то, что я хотела. Я хотела слабосоленую. Ну, как вот обычно она так имеет медики А это больше.. Я не знаю. Мне кажется, она. Ну, как не слабосоленая, оно как-то то ли жареная, то ли вареная какая-то. В общем, это надо попробовать. Давайте быстро... Ого, смотри, что-то такое. Это не я. Если что, это не я. Так, вот тут, вот, как сюда зелень. Тут ничего новенького. А. Давайте быстро покажу. <говорит> Потом по той стороне покажу то, что есть. И... Гулу за, за свои творцы и радости. С море получаются хорошими. парами и с медьями. Я не пойму. А что это такое, тортили какие-то? <смех> не написано. Чопа. Там вот написано. Так. Ага. Теперь я вам покажу. Здесь типа кондюй делается. Шоколадный шоколадный фонтан. Любой там фрукт, яблоко, там ананасик Выбирайте себе и делают вам вкусняшку. Ага. Мы ну, любим виноград. Мой любимый виноград. Ага, тут тут тут все Вкусняшечек турецкий. Так. так. ну, вроде как, здесь-то я вам все показала. Пойдемте на улицу, что ли, по-быстренькому. Хотя по-быстренькому тут никак не получается. Все равно каждый тут кусочек не будет. По ресторану по миниму минуту на три. Ну там, как всегда, пиде. Вот. Вот здесь вот индейка. Вот я хочу сегодня индейку здесь попробовать. Шашлычок из индейки. Так. Овощи. Так. Овощи. Тут у нас что? Так, здесь я не пойму, что. Вижу только что-то тушеное. Не подписано. Где подписано? Где нет? Вот здесь вот, кстати, понять, что они делают. Я не знаю, что они здесь делают. Надо присмотреться, в общем. Ну, смотрю здесь. Смотрите. Видно какое-то блюдо здесь. Здесь а -а -а. сюда. А, ну, сюда. Так, ну здесь был буром этот он. донор кебаб из курица для донат-кебаб, здесь из кабачков оладушки. Так, здесь какие-то кады. Так, а так, а это что такое? Тако. А, это тако. Ну, это тако. Так, что у нас здесь? картофель вот, вот. Так. Так. и так вот я вчера вам не показала там что-то вот какие-то вкусняшечки с шоколадом буду сделать тут курочка рис Вот. и тоже а трикадельки дальян пефте вот. ну в общем то примерно все показала вот теперь випу себе вкусняшки на эту тарелочку накладывать. Все. себе покушать. Взяла очень шашлычки из индейки. Рыбку красную охлажденную. Сейчас буду пробовать. Вот эту вот попробуем штучку. Не знаю, что это такое. Там не, не было подписано. И вот эту вот шашлычку попробуем, что это. Ну, а дальше все стандарты. Фрукты, вино и мой любимый салатик. В общем, уже надегустировала я шучок из индейки. Это вот прям то, о чем я мечтала. Это может пальцы просто съесть. Настолько вкусно, Я так чувствую, что даже если я сообьемся, я все равно задобалку В общем, -то, из слоеного теста я не могу понять, то ли этот мурок какими-то как, ну, приправами и зеленью. То ли это сыр. Завидность сыра. Ну, вкусно. Ну, рыба, ну так. Ну, ничего особенного. Опять, много гостей, Она то ли запеченная, скорее всего, запеченная, потому что жухая. Вот. А вот это вот я взяла через салфетку. Вот это вот я попробовала. В общем, там фарш но фарш, я так поняла, то ли пыльца, то ли индейка. С, -с, -с, -с сыром, с горошком, э с сучком. Ну, то есть очень вкусный, что прям вкусно. Прям обалденно. голодому вот Среди всего, то, что я попробовала, самый... Просто шикарный, вкус, вкуснейший Просто вот пальцем можно будет съесть. Это вот шашлык из мудрей. Очень-очень вкусный. Прямо я говорю. Формалов. Это просто песня. Праздник живут. Буду продолжать свою карту. Всем кто узнает. Приятного аппетита. В общем, короче, я не удержалась. Вместо десерта тортика или пирожных. Я решила взять без шоколадных пандель. Ну, взяла два кусочка ананасика и бананчик. Уже, правда, правда нефта. Да? Но я все равно в себе. Потому что мы выглядим так офицентно, что Просто, Смотрите, как вечером красиво люстр светится, вообще, как красиво холл выглядит в вечернее время. Красота просто. Я сюда пришла сейчас на ресепшн, по поводу интернета узнать, в общем, чтобы мне... Другой интернет, доступ к другому интернату дали, другому вайфайу. И хочу в записаться. писаться. Ну, если по времени, конечно, успеваю. Давайте сейчас в Тут вкусняшки. Здесь, в принципе, то же самое. Меню, как вот на улицу в бассейне. Все входит. Только есть по инклюзив. Все коктейли то безплатно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я же правильно понимаю, они? Хотите? Да, меню. с обратной стороны тоже есть. Или они платные? Нет, платные бесплатные. или бесплатные? бесплатные? Понятно. Ну, значит, правильно я сказал. В общем, как у бассейна. Алкогольные, безалкогольные, коктейли. И ну, конечно, красивый. Очень красивый. тоже как... так же, как, как они все отстаковые. Вообще, конечно, шикарный холл. Шикарный. какая это я. Сейчас уточню по поводу интернета и по поводу записи. В общем, сегодня администратор Алина на рецепше. Она мне подключила сеть ставку. Кстати, сказала по поводу нее, что нее в вообще крайнем редком случае так, ну, используют. Так, здесь вот мне сказали, можно записаться в а Так, на русском. Не поняла, не реагирую. А, все. Так, резервация а-ля карта. Так, за день до посещения. За все время вы можете каждый ресторан по одному разу. Вы можете сделать резервацию только на один ресторан в день. Количество заказанных мест не должно превышать количество человек в вашей комнате. Так, значит, для резервации ресторана следуйте ниже указанным пунктом. Выберите ресторан по картинке. Выберите время посещения ресторана. Подтвердите резервацию получите ответ на подтверждение. Угу. Продолжить. Угу. Так, что почему-то я главное выбрала русский. Ну вот. А, все, вот. Переключилась. Угу. Так. Это не то. Не, не реагирует. Ну-ка. А, вот и все. Сообразил. Так. Двадцатая. Пожалуйста, выберите ресторан. Мексиканский или турецкий? Ну, в турецком я была в ресторане уже в другом отеле. Наверное, я выберу мексиканский ради разнообразия. Так, нет, не сегодня. не сегодня не надо. Это следующий. Может быть, 24-го? не реагирует. Странно. Это я, наверное, кулема. 24. Что-то ничего нету Не знаю, почему то не, по не получается. Ну, короче, это. Сейчас, наверное, что-нибудь не то выберу. время резервации ну да пусть будет 19 не а все это оказывается он у меня уже выбрался автоматически но почему-то как бы это рамочкой не выделился мексиканский ресторан 24 9 19 00 все подтвердите все резервация завершена успешно Отлично! Методом тыка я забронировала себе ужин в лякарсторане на 24 число. Так. Ну что, в поле делать нечего. Пойду-ка я, наверное, к себе в номер. Схожу. Тихонько переоденусь. Джинсы. Мне в них комфортнее сидеть на анимации. Я сегодня, кстати, хотела пойти прогуляться на набережную ну, там, где променад ну, что-то, походу, я это... то ли в море или то ли на солнышке или загорал. в общем, что-то как-то это вяленькая какая-то сегодня была на прогулке, поэтому у меня сегодня снова будет посещение анимации возможно завтра если на, на пляже не перележу в воде не пере это не пересижу потому что я сегодня ой ну часа три безвылазно вообще в море сидела вот короче вот так вот у меня дровалась называется посмотрим завтра хотелось бы конечно сходить потому что ну, что там уже в принципе пять дней отдыха остается надо по этой красоте прогуляться Я вообще люблю вот здесь вот променады в врансеки она там длинная длинная вот эта вот береговая линия идет у нее променад и вот как я посмотрела вот здесь чувак вы тоже точно такая же идет Вдоль всей береговой линии идет такой же променад. Величный, красивый. Поэтому очень, конечно, хотелось бы сходить и посмотреть его. О, Посмотрите, как красиво смотрится. Подсвечивающийся бассейн. Там алькарат наверху, ресторан. Там вон детская анимация. Сейчас уже награждение проходит. Как говорится отдыхать не работать, да? Ой, такой ветерок хороший. Классно. Ну, конечно, если я говорю там сидеть на анимации, лучше, конечно, в джинсиках, потому что так вроде не холодно, сидишь, стулья вроде не железные. А я уже недавно подошла. Так, я сегодня просто обязана ночью поставить видосик на загрузку. Смотрите-ка, ветерочек. Прям поднялся. Ряд какая на воде. Бассейн. Прям такой ой, прохладненький довольно-таки ветерочек. Вообще сегодня дождик обещали по прогнозу погоду. Но сегодня дождя не было. Кто знает, может завтра будет. Я так чувствую, что я место не найду, где попу приткнуть вами. Может, на лежаках присесть вот здесь вот, кстати, идея. Точно, наверное, на лежаках сейчас сяду А, или вот здесь вот, смотрите, стульчики свободные Может будет вот здесь, здесь, здесь видно вроде хорошо В общем, сейчас, если я успею, пока не заняли, надо коктейль взять какой-нибудь Жду свой коктейльчик. Я сегодня опять тоже самое заказала. Не знаю, может быть потом после анимационного шоу пинокада возьму и попробовать. Сейчас пока также сделала секс на пляже. Сейчас девочки сделают Пойду место искать куда чтобы сцена было хорошо видна. русский там. Ну, То же переводится, то же самое принес. Принес. Повторяйте. Повторяйте. Повторяйте. Повторяйте. Повторяйте. Димон, марчери! Димон! Очень нравится в этом отеле. Это то, что даже когда заканчивается вечерняя анимация, то музыка все равно продолжает играть где-то до часу ночи. Вот. А не так, как было, например, в Баруте. В Баруте мне этот момент, конечно, очень не понравился. Там до пол-одиннадцатого была анимация и все, как я уже рассказывала, ну, видео о Баруте, вот, что там всех сдувало просто. Ну там с маленькими детьми были, то есть, соответственно, там все расползались спать. И все, и там можно было умереть со скуки. А тут вообще, тут зажигалочки просто. Даже если ты сам не принимаешь участие, там, не танцуешь, там ничего нет, но все равно. Играет музыка, ты смотришь, как другие танцуют, веселятся. И как-то прям вот душа как кормушка разворачивается. Это классно. Я люблю вот такие вот зажигательные мероприятие вообще когда вот так весело в отеле это вообще вот прям по мне это классно так что за это прям огромный жирный плюс отелю В общем, все-таки классно, очень классно, весело в отеле. Вообще прям атмосфера такая прям супер. Я немножечко ошиблась со временем, когда озвучила, сказала, что до часу ночи музыка играет. Это я немножко перепутала. Это по нашему потолединскому времени у нас час разница ну, с Турцией, с Москвой. Вот. Ну, Где-то минут до 15 первого музыка играет. Примерно так. Вот, ну все равно, по крайней мере, даже музыка сейчас прекратилась, народу полно, он в баре сидит, и как-то нет ощущения смертной скуки. Ну, вообще, интересно, хорошо, классно. Вообще, и днем, я говорю, анимация классная, то есть никому скучать не дают, постоянный движ, постоянно какая-то развлекуха идет. Ну, вообще, очень мне нравится вот это вот прям смотрю, молодежи много, вообще такой отель тусовочный, я бы сказала, даже так вот ну а я иду потихонечку в номер, иду спать сейчас Сереже созвоню. он с работы сейчас должен прийти и буду ложиться спать потому что иначе я завтра не встану на завтрак так что всем до новых встреч встретимся с вами в следующем новом видео всем спокойной ночи пока пока